Всем привет! В десятом выпуске второго сезона Маски вся страна узнала настоящее имя победителя. Бронзовым призером стал Мухамор. А кто занял первое и второе место, узнаете дальше. Второй сезон гипершоу Маска, которое транслирует на телеканале Украина, был напряженным, ярким и богатым на эмоции. Три сильнейших участника, которые больше всего заинтересовали зрителей и звездных детективов, попали в суперфинал, и только одной маске удалось до последнего быть неразгаданы. Зрители в зале и звездные детективы голосовали за бронзового призера шоу после выступления всех суперфиналистов. Романтического мухомора, эпатажной скандала, нежный жираф. Наибольшее количество баллов получил мухомор, которому пришлось показать истинное лицо на шаг до победы. Под образом романтического и меланхоличного мухомора скрывался и, певец Али Кинзок. Многомиллионная аудитория поклонников шоу «Маски» замерла в ожидании. Серебряным призером стал грандиозный скандал. На самом деле это была певица Ольга Цибульская. А победительницей второго сезона гипершоу «Маска» стала жирафа. После того как участница показала настоящее лицо, миллионы зрителей и звездные детективы были ошеломлены. В образе меланхоличной жирафы выступил Мелани. Поздравляем, Мелани, победа!